Так, сегодня в лесу, на марафонской трассе. Вот у меня вот такая она, Так красиво сегодня. Снег блестит, я не знаю, передаст ли камеры. Солнце светит. Теперь тур такой довольно теплая, где-то минус, может, 7-5. Так, где-то я еду от ТПД-2 ехал, до Долины Юта. Сейчас еду по кругу, который закончится на ТПД-2. Это такое самое интересное место. Равнина. Да будет еще такое место, красивое. Если я, к сожалению, не болею, там, я не знаю, что здесь находится. Наверное, озеро какое-то, судя, или болото. Нет, красиво болото, Марошково болото какое-то. Место такое красивое. Если бы я улетел не, делал, не надлеп, на лыжи, а как будто ты далеко, далеко рисовал. Ну и еще слышно машины. Далека. К сожалению, мышня очень классная сегодня. Так от хороший. Но взял лыжи для классики, к сожалению, надо было взять каковые быстро не быстро. планирую 25 километров ну это марафон в тот я не знаю куда 19 или 25 точно скорее всего 25 тогда получится у меня 30 километров сегодня он ну, немножко срезал тоже был ветер на рукой был довольно сильный ветер уши замерзли капец пришлось немножко обрезать вроде озеро вот такая сегодня красивая красивая пришла не жалею что поехал, хотя что-то честно говоря не было желания вообще никакого стал на лыжи лыж, немножко проехался немножко язык заплетается Устал звук записываю напрямую, не при монтаже. Ладно, поехал дальше.